Рациональное сбалансированное питание. Основные правила. Утром на дощак выпить стакан лучше 2 столовой теплой воды. Накануне стакан фильтрованной воды ставим на горячую батарею. К утру вода будет теплой. Через минут 10 завтракаем. Завтрак, омлет, яичница, каша, макароны – это заряд энергии на весь день, особенно льняная и овсяная каша. Перегружать желудок бутербродами, пирожками не рекомендуется. Каждый раз за 10-20 минут до еды пить стакан воды. Чаще всего организм просит не еды, а воду. К тому же после выпитой воды мы очистим желудок от остатка предыдущего приема пищи. Есть часто, но маленькими порциями. Встаем из-за стола с чувством легкого недоедания. Так желудок постепенно будет уменьшаться в размере и со временем будет просить все меньше. Перерыв между трапезой от 2 до 3 часов. Во время еды пить, но не сильно много. Пить обильно рекомендуется примерно через час. Есть после 6 но за 2-3 часа до сна. Добавить в рацион больше овощей, ягод, фруктов, но сократить потребление сладкого и мучного, а лучше вообще исключить. Каждый день съедать хотя бы одно яблоко, очищает организм от токсинов и ядов. Есть за 1-2 часа до тренировки. Хорошо, если это будут легкоусвояемые углеводы каши. Они дают энергию, которая так необходима во время тренировки. После тренировки есть лучше через полчаса, а сразу после можно выпить протеин. Потреблять животный белок, белое мясо, птица, морепродукты, рыба слабосоленая, но не жирная и копченая икра, яйца куриные, лучше выпивать их сырыми или хотя бы варить в смятку, мясо свинины и телятины нежелательно, так как они очень жирные, <музыка> употреблять растительный белок, фасоль, горох, бобы, орехи, Самые полезный кедр, грецкий миндаль. жиры особенно в зимнее время они дают выносливость молочные продукты лучше если они деревенские растительные масла самое полезное льняное омега-3 а также горчичные конопляные кунжутные кедровые кукурузные соевые, оливковое растительное не нерафинированное добавляйте все масла в салаты вместо майонеза хранить масла в холодильнике нежелательно кроме льняного Углеводы, крупы, картофель, хлебобулочные изделия Чем светлее хлеб, тем менее он полезен И тем более он способствует ожирению Самый полезный батон – горчичные, Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы Какао, цикорий, мед, варенье, халбак, казинаки Особенно из кунжута и Желательно есть первое и второе блюдо подряд вареную тушеную пареную пищу там больше сохраняется полезность выпивать за сутки от полутора до двух литров воды лучше фильтрованный. Свести к минимуму употребление чая и кофе. Минусы. Не дают усваиваться белку, сажают зрение и сердце, желтеют зубы. Заменить эти напитки натуральным какао, цикорием. Похож на кофе, но в 100 раз полезнее. Компот, кисель, натуральным соком с мякотью. При простуде у ОРЗ ОРВИ есть фрукты с витамином С, черной смородины, киви, цитрусовые, поменьше тяжелой пищи, белка. И много пить каждые полчаса теплого напитка. Быстрее выздоровите. Для иммунитета. Ихинацея, борсучий жир в капсулу, бальзам, мумиё. Не есть испорченные продукты, особенно рыбу и грибы. есть и не пить, особенно горячие, из одноразовой пластмассовой посуды выделяются яды. По возможности не сочетать белки с множеством простых углеводов. Мясо, хлеб, пельмени. Для быстрого восстановления организма после нагрузок Рекомендуется употреблять витамины магний b6, триавит, аскорутин, мед, личичный, луговой, подсолнечный, пустырниковый, каштановый, не добавлять в кипяток, теряет все полезные свойства. к минимуму а лучше исключить кондитерские изделия мучное особенно пряники выпечки сгущенка конфеты все это мертвые углеводы сахар темного цвета не подкрашенного, даже полезно если потянул на сладкой съешьте фрукт самые вредные продукты колбаса майонез кетчуп и все виды соусов любая газировка чипсы и сухарики фастфуд, спиртные напитки, бутерброды, конфеты и шоколад, кроме горького. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!